придерживался своего принципа с начала и до конца, был открыто против вахабизма, бандитизма. Что не скажешь про тебя? От пинка к пинку ты перебывался. Валайка масалам, патриот. Очень интересно, ты, видимо, не видел моего последнее видео, где я как раз разбирал это его а -а -а -а -а. душераздирающее выступление в парламенте. Если изначально человек говорит, что белое ⁇ это белое, а черное ⁇ это черное,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 С Яндербиевым. Яндербиев был исполняющим обязанности президента. Когда прошли выборы и Масхадов победил на выборах, Яндербиев без оговорочно, без сопротивления какого-то, без попыток удержаться, ничего не делая, просто отдал этот, это кресло Масхадов. Вы знаете, этих людей можно, они не являются идеальными, да? их можно критиковать. Есть за что критиковать, я не спорю.